Ольга спрашивает, как может соединяться в одно целое и любовь, и ненависть, и та, и другая идея. Я никак не могу себе это принять, счастье правит что-то одно. Как же может у меня быть это на равных? Для того, чтобы это понять, коллега, надо подняться, вот выйти из внутреннего круга и выйти наверх, чтобы смотреть на все это сверху. И тогда становится все очень понятно, что любовь это не та любовь, которой мы привыкли взаимодействовать в этом мире и ненависть это не та ненависть, которой мы привыкли взаимодействовать в этом мире, это магические э, термины, скорее алхимические, чем бытовые. Вы просто вращайте как бы эти мысли в, свои, в своем сознании, думайте об этом, думайте, думайте, особенно вот сейчас на ветре, на имбалке, когда ментал пуст, когда нет представление о том, как оно там должно быть и в какой-то момент вы поймете, что поняли. И тогда совсем другое восприятие мира и реальности и магии станет у вас. Анастасия пишет, родилась 1 февраля, как это отражается на, на судьбе и сознании, о чем это может говорить? Коллега Анастасия, очень подробно о рождении в канун и вообще в период, определенных периодов между праздниками, изложено в этой книге. Пожалуйста, посмотрите, это здоровье через силу стихий. Тоненькое, быстро прочитайте. А что касается такого культового включения, вы чувствительны к воздуху, очень. Вы родились на переломе, когда его не было и вот он есть. И ваше сознание очень сильно чувствительно, вы хорошо работаете с информацией и должны в себе это свойство развивать, причем именно оккультное видение информации, не просто информация как сведения откуда-то, да? а именно информация как понимание, а что стоит за этими сведениями, откуда пришло, кто дал, с какой целью. Вот если вы будете работать в этом направлении, то ваш успех будет неоспорим, потому что у вас есть к этому вопросу природные данные. Маргарита пишет, в прошлом году утром 1 февраля нашла великолепный череп козла, в горах, О, обработала, покрасила, сейчас держу его в руках. Что это за знак? На горе Юхта, возле святилища древней Минойской богини. Да, это очевидно была какая-то жертва, принесенная богине, и в принципе вот эти жертвенные животные, они обладают мистическими способностями, но здесь конечно надо иметь знания в некромантике и в некромагии, чтобы вызывать дух убиенного животного. Обычно те животные, которые приносятся в жертву, очень дух связан с костями, дух связан с плотью и поэтому можно из этого черепа сделать себе оберег. Но здесь нужно знать ритуалы, определенные ритуалы. Если вы их не знаете, то лучше, наверное, не надо. Просто понаблюдайте, как ваше взаимодействие в течение этого года было с этим, с этим артефактом. Он помогал вам, он мешал вам, он оттягивал болезни, он притягивал болезни. Просто проанализируйте весь этот год и поймете, есть у вас с ним связь или нет. Мертвая это плоть или через эту плоть вы имеете контакт с определенным животным духом. В тех землях, при культе Великой Матери, племена очень любили себя называть именем определенных животных. Было племя или клан дельфина, было племя или клан козла, барана, быка. Животных приносили в дар богине матери, как раз вот исходя из того, какое тотемное животное есть у того или иного племени. Вряд ли этот череп, конечно, столь древний, но вот видите, древние святилище матери, а жертвы приносят до сих пор. И это очень хорошо. Как бы к этому не относиться, архаика, ужас, варварство. За этими действиями стоит смысл. Если мы не понимаем этого смысла, то лучше, наверное, не браться, рассуждать. Вот, вам повезло, коллега, вам повезло, что вы нашли эту этот артефакт. Кайсерин спрашивает, уже четыре раза подряд заболеваю простуды прямо перед праздниками года. Подскажите, как это можно расценивать? Все остальные знаки и события в жизни происходят только в сторону улучшения. Это очень хорошо, коллега. Но вот заболевание это говорит о том, что ваше физическое тело, конечно, не выдерживает такой нагрузки стихийной, потому что стихия пробуждается и становится ее очень много. Занимайтесь стихиями, вам нужно сделать чистку по стихиям обязательно, очень хорошо вычиститься, чтобы воспринимать стихии в полном объеме. Вот займитесь этим, просто кому-то чисток надо мало, у кого, скажем так, не забито ни плоть, ни разум, а кому-то чисток надо много. Мы все в разных жизненных ситуациях воспитываемся и растем в разных ситуациях. Биология наша мутирует под городскую среду, например, да, и не можем мы воспринимать стихии в полном объеме, воспринимаем как суррогаты, как не можем, например, есть сырое мясо, тело разучивается пить сырое молоко ну ко всему можно привыкнуть, всего можно приучиться. Да, люди, сколько таких историй у нас на форумах пишут, на, на, в сообщениях на канале ютуба тоже пишут люди о том, что вот был вегетарианцем там сто лет, да, а потом вот как нюхнул древние силы, так понял, какой же я глупый-то и стал обратным мясоедом и прекрасно себя чувствую. Вот так и происходит обычно с людьми, потому что все это, все это лукавство, Поверьте, если ваша, вас природа не, не а, создала вегетарианцем, вы им не будете никогда. Лукавство одно. А, Сенат пишет, почему такое отношение к Вике? можно ли быть в славянской и скандинавской традиции, быть посвященным Вику? Ну конечно можно. К Вике такое отношение, потому что они пошли, э, дети по причине наименьшего сопротивления. Дело в том, что э, в Кельской, на кельтских землях, в частности вот Вика, где она э, на Оловянных островах, да, на территории Альбиона, она образовалась как новая традиция, попытка воссоздать древний культ бога и богини. Но поскольку там очень сильна протестантская традиция, ну очень сильна, и англиканская церковь, они как бы попытались и нашим, и вашим. Да, они сделали свои ритуалы, но на абсолютнейшей кальке протестантских ритуалов. А я вам уже говорила, что построенная традиция на гнилом фундаменте, она долго не выдержит. И поэтому на это как раз ну, не то чтобы смеются, но улыбаются, как детям, да, которые, знаете, вот бывают маленькие дети, которые абсолютно копируют своих родителей. Ну вот прямо такие маленькие мама-папа, да, и вот смотришь на них, улыбаешь, ну, ну детеныш ты детеныш. Понятно, потому что потом он вырастет, он станет самим собой, но пока он маленький, он пытается как бы понравиться, да? пытается быть взрослым на тех образцах, которые он имеет. Ну вот к Вике именно такое отношение, именно поэтому. Так что мы пока не относимся как к маленькому ребенку, который обязательно повзрослее. Сейчас он вошел в подростковый период, в пубертат, то есть у них пока начался задвиг по сексуальным ритуалам. Скоро и это пройдет и они наконец повзрослеют и будут нормальной, хорошей, такой приличной традицией, которой не стыдно будет указать пальцем. Феникс пишет, скворец сегодня крутился возле меня и вел себя необычно. Странное доверие для птицы, для скворца, да, привлекал к себе внимание. Как можно расшифровать это знак? Посланник это, коллега, к вам пришел посланник, принимайте, принимайте информацию. Птица это символ, символ к тебе идет информация, она дошла до тебя, принимай, принимай, принимай, Пишите поглубже и принимайте. Элли пишет, Можете ли вы что-нибудь рассказать о переходе на новый движок? Переход на новый движок состоялся, и сейчас идет разрыв всех связей по второму кругу первоснов. Для начала они должны разорваться, традиция должна перестать поддерживать добро и зло, что уже в общем-то произошло. Свобода должна также перестать поддерживать добро и зло. Каждая из этих первооснов станет сама по себе и будет втянута внутрь круга бытия, любовь смерть, жизнь и ненависть. То есть онтологически личное бытие станет выше бытия общественного, вот так это будет выглядеть. Но личное бытие должно усилить себя на внешнем круге первооснов, то есть оно напрямую должно задавать себе порядок, то есть иметь связь со своими богами, иметь персональный доступ к хаосу, иметь персональный доступ к силе света, то есть к первичным огненным стихийным энергиям, и, конечно же, к силе земли. Вот мы, кстати, с вами этим сейчас и занимаемся. Личное бытие подключаем на эти каналы. А вот эти связи первоосновы сами никуда не денутся, но перестанут быть давлеющими над сознаниями, станут рабочими инструментами. Сейчас, весь этот год, мы как раз будем рихтовать себя под новую реальность. Переход состоялся. Оглянитесь по сторонам. Для тех людей, которые упираются в старую систему, которые хотят выжить в старой системе, тем придется очень сильно несладко. И катаклизмы, и финансовые, и материальные, и морально-духовные, они все будут. Вы просто это будете видеть, помочь этим людям вы не сможете, но вы сможете их поддержать, но только в том случае, если они попросят вашей помощи. Помните, коллеги, облагодетельствовать против воли невозможно. Думайте сейчас, пока о себе и о том, за кого вы несете ответственность. Это первый для вас эксперимент, может быть, и испытание, насколько вы способны держать ответственность за себя, ну и за тех, кто от вас зависит. Так, Елена пишет вопрос по юльскому полену: нужно ли сохранять до следующего июля или можно женщина на костре на купалу? Сохраните до следующего июля. От июля до июля это будет правильно. Гульнара пишет, по рождению не принадлежу славянской народности, мои родители казах и татарка, но выросла в русской культуре, сейчас замужем за чехом, живу в Чехии. Могу ли следовать кельско славянской традиции? Безусловно. Коллеги, но ну кто может абсолютно точно сказать, что у него не, вот прям вот такая вот, вот вся кельтско-славянская кровь? Тот погрешит против истины, потому что этого не знает никто, кроме матери, как известно. Конечно, можете. Сердце, оно подсказывает, потому что это больше, чем кровь. Ваш Бог, ну он решил вот, вот в таком теле, вот в такой крови себя проявить. Кто мы такие, чтобы спорить со своим Богом? Хочет, значит надо. Нужен такой опыт. Конечно, можете, коллега, и не задумывайтесь даже. Ирина, если говорить про дни сегодняшнего праздника, до какого дня возможно празднование, посвященное стихии воздух в этом году? И в этом году и в любом другом до первого второго является оптимальным, да вот второго как бы традиционно мы заканчиваем эти праздники, но ну, люди обычно заканчивают. В магии этот процесс не прекращается аж до самой Астары, то есть вот процесс идет, да? и мы до Астары будем получать, получать эту информацию, получать, получать, получать. Кормить птиц, ну по наитию, можете выбрать себе определенный день, по которому вы будете ходить, вот эти как бы, пару дней, это является ритуально обязательным праздником, а дальше по желанию. 20 ночей Бригиты, да, это тоже исключительно по желанию, здесь вот как вы чувствуете, здесь нет правил. 10 февраля у нас кудесы, день домового, да, то есть хотелось бы, чтобы вы сохранили магическое состояние сознания хотя бы до этого времени, ну, с домовым пообщайтесь. Домовому подарке 10 февраля молочко или что покрепче, иногда бывают такие старые баловники, сладкое любят, кашу с маслом, ну как положено, как положено, покормите своего домового, дом здоровее будет. Никита пишет, богиня Геката относится ли к этому празднику? Богиня тоже имеет родственную природу. Не всякого сомнения, скажу вам по секрету, богиня Геката относится к любому языческому празднику, потому что она проводник перекрестков, она направляет нас по определенным путям, по которым нам нужно идти. Вот поэтому конечно же богиню Гекату мы чтим, чтим всегда и не только на эти праздники, а на ее дни лунного календаря, на 29 лунный день обязательно и кормим собак и почитаем Гекату, то есть это, это все, все остается, это никуда не девается. Константин, поясните пожалуйста отношение четырех праздников кола года, имеющих кельтское происхождение, откуда взялась именно эта датировка? Ведь относительно славянских четырех праздников все понятно, они имеют солярное происхождение, то есть связано с обращением Земли вокруг Солнца. Коллега, вот я вам не отвечу на этот вопрос, это древняя традиция, она к нам уже так пришла. Наверное были какие-то причины, возможно вы найдете эти, эту информацию в Мобиногеоне, возможно когда-то в древней памяти остались у великих битвах, например, между фаморами и племенем туата де Денаа, которые случались когда-то под вот по этим праздникам. Даты никогда не случайны, но, видимо, выбрана какая-то середина между солнцестояниями приурочены были какие-то определенные легендарные события к этому. Но древность такая глубокая, что наверное уже достать сложно. Хотя вы знаете, если вопрос задан, информация придет. Сейчас раскрываются архивы, очень много архивов Ватикана было э, открыто. Открывается его проект, например, цифровая история, в котором я неожиданно получаю невероятно много информации для себя лично. В архивах, например, того же Альбиона, там музея Альберта и Виктории, там такие же говорят, там такие схроны, которые в общем такое перекапывать и перекапывать, и люди же перекапывают. Нет-нет, да, отрывается в каких-то монастырях, например, древние саги и пяди скандинавов, которые люди, включенные в традицию, с удовольствием их переводят, и мы получаем еще какую-то новую дополнительную информацию, например, о скандинавских праздниках такого же плана. Да. они немножко сдвинуты по времени, потому что у скандинавов все-таки немножко природа. Вот. Но тем не менее, мы все получаем эту информацию. Если у нас есть необходимость и мы магически себе формируем такой запрос, оно появляется. Магия от нас ничего не скрывает. Просто мы так долго отникивались, отбрыкивались от этой информации, мы так говорили нет-нет-нет, это все архаика, это все вообще нам не надо, а то и вовсе там от лукавого. Да? Ну кто же будет насиловать сознание, если оно не хочет брать информацию? Ну не хочет и не хочет. Но раз мы хотим, так и скрывать никто не будет, она придет. Просто хотите по-настоящему, хотите докопаться до истины, обязательно придет информация. Спасибо вам за вопрос. Виктория, зажигаем завтра костры? А сегодня ночью идем на перекресток? Обязательно, Виктория, и костры и перекресток. Очень правильно. Владимир, может ли восточная традиция празднования Нового года Белого месяца пересекаться с Западной? Обязательно пересекается. Если вы посмотрите все древние языческие праздники и Востока и Запада, которые падают на эти времена, вы увидите насколько много совпадений и соответствий. Ну, например, в Греции в эти дни праздновали праздник дочери, это возвращение Персифона из Аида, то есть фактически же, тот же самый приход воздуха, да, только персонифицированный в Персифония. Вот такая вот у нас какофония получилась. Да? И если мы сопоставим все эти восточные даты с датами западными, очень много синхроничности. Просто легендарная база, под каждой, под каждой историей своя. Но если копнуть дальше легендарные базы, то мы все равно придем с вами к единому корню. Просыпается воздух, земля готовится к воплощению. Анна пишет, Расскажите, пожалуйста, есть ли связь греков, финикийцев, шумеров, славянской, кельтской традиции, о чем они? Вот молодец, Анна, умеет же задать вопрос так, чтобы вот просто распахнуть перспективы возможностей. Анна, ваш вопрос тянет лекции на 10, но я вам обязательно их дам на курсе общая теория магии, которая у нас начнется со следующего подчеркиваю, со следующего имблока, мы будем продолжать тот же путь, который мы начали. Поэтому у вас есть год еще освоить все те лекции, которые уже выложены у нас на форуме. Пожалуйста, изучайте, чтобы вы были абсолютно готовы.